Добрый день дорогие друзья, с вами снова канал ЮДВ, меня зовут Вячеслав и сегодня я хочу представить вам один из самых топовых коттеджных поселков города Сочи в Адлерском районе, на котором виды будут и на Олимпийский парк и на море, пожалуйста, вот такие виды Сегодня у нас начало января на... Ну а в городе Сочи у нас зимой и не пахнет Только в горах вот. Давайте представлю вам сам дом Такой вот у нас гараж, заезд на две машины вот, Можно постараться сделать и на три вот. Здесь у нас сердце, так скажем, дома вот. Система отопления Дома, бассейна. Вот. У каждого дома у нас свой бассейн. Подогреваемый. Почти что инфинити. Вся система фильтрации, отопления у нас вся здесь. Вот, вот такие у нас роль ставни. Приехал с машины, вы спокойно поднимаете свой дом. Вот такая лестница, все в травертине Здесь у нас будет от соседа еще стекло стоять Здесь такая же лестница, только к соседскому дому Но мы идем во второй дом на озеленение уже застройщик сделал Поэтому, в принципе, вся красота уже наведена вот. В доме сделаны все центральные коммуникации еще сейчас будут доделывать Газовую систему Газовый котел И поэтому можно будет в доме Сделать теплые полы от газа Что будет преимущественно По всему периметру у нас Видеонаблюдение Вид с бассейна Вот наш бассейн Опапливаемый С которого можно купаться И смотреть прямо на море вот так купайтесь в бассейне смотрите на море фактически инфините. Вот. вот такое инженерное тоже решение сделано это у нас лифт вот. И для тех кто скажем так не любит подниматься по лестнице у нас стоит внешний лифт сейчас я вам покажу территорию дом находится на 6 сотках вот зеленение здесь стена обыгрывается вот как раз тоже также озеленением вот посадили растения вот. но ну, сами понимаете сейчас январь вот но это все зарастет и все будет зеленое как видите также здесь у нас видеонаблюдение вот по всему периметру полностью идет видеонаблюдение вот вечером здесь идет подсветка вечерняя подсветка здесь просто шикарная у каждого вот у каждой стены вот и внизу по всему периметру освещение вечерние вот. Здесь у нас такая ливневка. Вот а система дренажей здесь и также вся продумана. Вот. Дома стоят полностью на, на аргилите. Сейчас зайдем в сам дом. Вот по опять же по наблюдению Видеонаблюдение по всему периметру. Вот. Потолки у нас в доме 4 и 1 метр. Вот. Даже с учетом того, что вы сделаете здесь теплые полы, поднимете эти очень полы, вот. здесь останется в любом случае под 4 метра. Поэтому очень шикарные большие комнаты. Вот такой холл. Вот. Виды. Даже не буду говорить. Просто вот, вот они. Вы заходите в дом и все просто вот у вас. Море, море. Вот. А, уникальные двери. Сейчас они отключены. У нас здесь автоматические. Вот, это нового формата. вот Автоматические полностью двери. Есть спокойно просто выход, если хотите. А, сейчас закрыто, к сожалению. Вот. Все закрыто. Вот. Вот эти двери они автоматические Вот как раз о том лифте, о котором я говорил Вот он у нас лифт На котором можно сразу подниматься На последний этажа. Выход во двор также отсюда есть, чтобы не обходить Спустились, к примеру, со спальни И сразу вышли Ну естественно вот она лестница вот. Блочное заполнение Керамзитоблок По всему дому вот сваи у нас очень не сваи, а опорные стенки прошу прощения вот. здесь у нас мастер спальня делается также с видом полностью и с выходом на балкон в принципе по проекту здесь задумывалась вообще джакузи вот можно здесь сделать джакузи как раз вот она вся канализация вся проведена Делайте здесь дракузи, пожалуйста, с видом, вот. здесь у нас спальня, также с выходом на балкон, опять же, такие же автоматические двери, которые не надо толкать, просто нажимаете и они открываются, вот у нас выход на балкон, вот у нас сегодня 12 января, на улице 15 градусов, вот, цветут Пальмы, туи, пожалуйста, все зелененько. Вон там у нас Олимпийский парк, сам стадион Фишт. Вот, вот такая зелень. Вот. Да, еще вот такая конструктивная особенность а, самих плит. А, плиты чуть-чуть подняты, внизу идет дренаж. Ну, вот, поэтому даже во время дождя здесь вся вода сливается в дренаж, и все остается сухим поэтому здесь вода не собирается что такое отличительная черта вот от многих скажем так плит вот. и давайте поднимемся еще на третий этаж вот, покажу также можно сделать как и спальню вот. можно сделать гостевую лифт также до сюда доедет вот. Здесь и делается, я не знаю, тут можно сделать и можно сделать свою спальню, потому что лифт есть, третий этаж спустился, пожалуйста. Вот. Да, здесь подъем. Вот. Все коммуникации можно провести с первого до третьего этажа. Вот. И давайте выйдем на наш балкончик, пожалуйста. Вот. Вот она, наша сочинская красота. Сейчас январь, конечно, не так зелено, но вот эта часть весной вся позеленеет. Там у нас голубое море и небо, а здесь все зеленое. Вот такие вот у нас будут красоты. Вот у нас Олимпийский парк, вот у нас Сочи парк. Вот. Вся прелесть. Все то, что как раз любят люди у нас. Вот. Ради чего приезжают к нам в Сочи. Ради зелени, ради моря и ради солнца. Здесь также, это конструктивная особенность плитки. Вот. Ну, чтобы не подумали, что это не доделано, это у нас доделано. Вот. Здесь у нас а, вся вода сходит в дренаж и уходит. Поэтому, опять же повторюсь, здесь будет сухо, даже во время дождя. Вот. При желании, если собственник захочет, здесь можно сделать и эксплуатируемую кровлю. Но с таким балконом, я думаю, даже этого не надо. Вот, здесь можно ставить ротанговую мебель просто любую вот просто здесь прямо ставишь шезлонг ротанговую мебель кокон и сидишь наблюдаешь на вот эту всю красоту вот пожалуйста море это наш соседский дом вот. ну задняя часть здесь у нас тоже соседи вот. Они тоже сейчас делают озеленение Поэтому даже с учетом того, что Здесь пока еще зима Сами видите, зеленые газончики Здесь также будет оборудоваться Люди стараются и, и делают красоту ну, вот. вот такая вот у нас территория Вот, вот даже что-то растет Дома фактически... По внешнему уже на 95 процентов готовы вот можно уже заезжать на ремонт подсветка дома опять же вот по всему периметру здесь тоже у нас и подсветка идет вот. по всему дому травертин вот. очень очень качественно хорошие дома редко видишь а вообще в сочи качественную постройку вот, так что дом прям очень шикарный вот. я бы честно вот хотя бы прям здесь жить вот в этой комнате. Мне было бы достаточно. Ну, также, ну, не то, что по просьбам, хотел бы, чтобы... В комментариях писали вообще какие дома интересуют вот ну, там стиль хай-тек классические еще какие кому какие дома нравятся вот э, хотел бы побольше комментариев чтобы узнать какие вам дома интересны чтобы находить такие в сочи и показывать вам вот, э, ну а в основном как в принципе любой блогер вот, всегда просим ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты чтобы не пропускать наши новые видео вот, всегда будем рады рады ответить на ваши комментарии пишите вот звоните обращайтесь в нашу компанию вот, подберем лучшие лучшие объекты в городе сочи за которые будет не стыдно вот. ну, опять же повторюсь мы работаем только с легальными объектами вот те которые реально людям нравятся. Вот. и и документально все чистые и прозрачные. Вот, так что, еще раз говорю, пишите, звоните. Сочи ЮДВ всегда с вами. Напоследок, вот такое опять наше море. Сделаем вот такой кадок.